Здравствуйте, мои хорошие. Я Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач, живу и работаю в городе Оренбург. Ну, Оренбургской области понятно. Вот. Это, это для меня новое. Доченька меня сподвигла на это. Год уже мы занимаемся этим делом, и я думаю, следя за вашими вопросами и отвечая на них, и сделать можно вывод в том, что я вам помогаю. Многим, многим. Многим, потому что отзывы очень хорошие вот. есть поступают личные сообщения и в общей ленте вот здесь немножечко нюанс есть в личных сообщениях они платные потому что очень много времени уходит силы, силы средств так скажем вот поэтому это платная и я на них подробно и четко отвечаю все во всяком случае остаются довольны плата там не скажу что большая сориентируйтесь вот она указана. А в общей ленте, может быть, чуточку попозже, но все равно я просматриваю, нахожу время, естественно, естественно, и всем отвечаю. Вот Там бесплатно. Если будете хотите в общую ленту, пожалуйста, заходите в общую ленту, задавайте там вопросы, я буду отвечать. Как часто следует делать чистку анальных желез? Профилактики этого заболевания, она есть профилактика кормления, уход, содержание. А как часто? Ну, одним словом, если ответить, по мере наполнения анальных желез. А там вот два раза в месяц, три раза в год, семь раз там в неделю. Нет, такого нет, чтобы вот градации такой. По мере наполнения. Если врач хорошо сделал эту процедуру, если он потом назначил лечение, то это может быть он один раз вычистит. Я вот сколько раз делал эти вещи, вычистил, назначил их свечи, противовоспалительные препараты, вот, вообще укрепляющие, стимулирующие. И больше не приходили. За сколько лет больше не приходили ко мне владельцы, нет несколько раз, много, многожды так было, вот, а если э, рецидив, и были рецидивы некоторые, да, да, были рецидивы, и, значит, повторно почистишь, там, в течение, там, двух, трех, четырех месяцев, в зависимости от того, как на кого, а то и полгода, вот, в зависимости от того, как они э, забиваются, скажем так, вот так, э, у меня питомец Шпиц, 11 лет, нам поставили диагноз липома, опухоль растет, как срочно оперировать, брали функцию доброкачественная. Вот опять, вот я не вижу эту опухоль. 11 лет я понимаю, а какая она, когда началась эта опухоль? Вчера и растет в течение дня, или она началась полгода назад и растет в течение полгода. Это тоже очень важно. Здесь мелочей нет, это медицина. Это, это важно. Вот. Ну, что скажу, какая бы она ни была, она доброкачественная. Врач поставил диагноз, доброкачественная. Ее можно оперировать в любом случае. И в любое время, только надо посмотреть характер этой опухоли, ну, сложность, скажем так, где расположена, как она сидит и как. Это уже технически сложная операция будет. Или, наоборот, легкая операция будет. Вот, в зависимости от того, как. А оперировать можно, это операбельно. И не смотрите на возраст, не смотрите на возраст. 11 лет, я 15-летнего кота кастрировал, хоть бы что, клещ принеприятная штука, их очень много, очень много клещей, подкожный клещ, вот этот эдактоз, э, это часоточный клещ, и значит, э, ушной клещ, вот эдактоз. Вот. Если вы сделаете Эвермек, я вам скажу общую схему, а у вас есть клиник, сами вы не будете делать, вам ваш врач в клинике сделает Эвермек. Эвермек тот препарат, который бьет экто и эндопаразитов. То есть, он убивает в шей, блох, клещей, вот, и если у кошки токсокороз и все остальные, внутренних и внешних паразитов бьет. Дозировочку э, определит врач в зависимости и от заболевания, и от веса, и от возраста животного. Вот вот на этот вопрос я не могу ответить, что сколько, ноль 0,1 или 0,3, в зависимости от э, веса, возраста и от состояния. Вот вопрос. Йорк 4 года, малоактивен, кастрат, едим холистик, сушка, анализы... Крови э сдавали, все нормально. А в чем вопрос? мало Малоактивен. Видимо, малоактивен. Вот это... Если только акцентировать на этом, ответ, то, что малоактивен. Это, может быть, и вам так кажется, может быть, вы так думаете. Это просто модель поведения. Модель поведенческая. Это поведенческая. Вот, четыре года... И кастрат еще плюс ко всему, кастрация тоже в какой-то степени э, изменяет модель поведения. Животное делается более флегматичным, ну, пофигист, ему там все так, все так, и вон так, это это. И кормить надо правильно, не кастрированного кота или там кабеля, кормить одно кормление. Кастрированного обязательно другое, другое, менее менее калорийно, потому что энергии не тратит, и все. И все. Вот тоже похожее. Кобель, вопрос. той терьер, 6 лет, метит в квартире и проявляет агрессию. Хозяев. Решит ли проблему кастрации и не поздно ли кастрировать в 6 лет? Начну с обратного. В 6 лет кастрировать не поздно. Решит или не решит, ответить однозначно на этот вопрос невозможно. Почему? Потому что многие думают, вот, Федор Николаевич, вот я кастрирую кота, и он метить перестанет. Да ничего похожего. Он как метил, так и будет метить. Это один кот из, из, из пяти, допустим. Вот. Один год из пяти, из а пяти, четверо допустим, перестанут. Да, и такое есть. У многих, да, у многих так. Кастрацией кастрации не достигается то, что перестает метить, а кастрацией достигается поведенческое, меняется модель поведения. Он становится, оно, животное, становится более флегматичным, и тогда действительно он перестанет метить. И половой охоты у него не будет. И он будет спокойнее. И отсюда метить. Почему он метит? Потому что он метит свою территорию. Переехали ли вы в другое место, он начинает. Есть ли другое животное, появилось ли другое животное в доме, тоже он начнет метить от того и рефлекторно. Это поведенческое. Это поведенческое. И вот с этим Йорком-то это... Вот. Трудно мне сказать, что... Что как? Агрессия. Я до отвечу на этот вопрос. Здесь вот как. Есть такие наши ветеринарные препараты. Вецпокаин. Он неплохой растительный препарат. Попоить его курсом. Вот. И там стоп-стресс стоп стресс тоже вот эти вот препараты. Может быть, еще в вашей э, зоне, в вашем регионе э, другие препараты есть. Они есть, их очень много, за ними следите, ой-ой-ой, только успевай. Э, сейчас рынок. И все они более или менее удовлетворительные, скажем так. Вец покоит, стоп-стресс по инструкции, по наставлению по поите курсом, и модель поведения немножечко изменится. Вот этот вопрос. А, добрый день, у котика слезится глаза. Какая причина? Причина, причин может быть очень даже много. Яркий свет, попадание инородных тел, там песочек мелкий-мелкий-мелкий, что-то такое. Воспалительный процесс век тоже может быть. Вот не видя животное, плохо. Посмотрите, капельки нейтральные, вот, для чистки глаз есть такие, покапайте, вот просто спрофилактировать, попробуйте это. В виде опять не написано конкретика, сколько, чего и чего. Вот я вам сказал причину. Может быть механическое повреждение, может быть яркий свет, слишком яркий свет. И может быть начало воспалительного процесса век. Вот. Покапайте профилактические капельки глазные. Посмотрите результат. Что такое воспалительный процесс? Это конъюнктивит? Конъюнктивит да. может быть, блефорит может быть, кератоками, кератит, быть это там внутри. Вот. Воспаление слизистой оболочки, века, может быть. Опять может быть, я оговорку делаю, потому что я не могу удержать, потому что я не вижу. А в чем я уверен и что я знаю, я на это все отвечу. И несу за это ответственность как врач. Потому что это перед животным, перед владельцем, перед своей совестью, перед своими знаниями и опытом. Добрый день, доктор. У нас чихуа один год пять месяцев очень пугливая, всего боится. нам в руки не идет, не лает, прячется. Взяли в месячном возрасте, очень любим, не обижаем, конечно. Наоборот, балуем, ласкаем. Все равно боится. Как справиться с этим страхом? Как социализировать ее? Да. Опять вот посмотреть бы вот какое-то время на это на модель поведения. Может быть, вам так кажется, что боится. Есть такие владельцы, все же мы разные, мы ведь все разные. Я вот вижу так, а другой, третий, пятый видит совершенно по-другому э -эту, эту же причину, эту же систему. Это, а может быть, даже это и не вопрос, а просто нормальная модель поведения. я не, не скажу про эту собачку, а вообще в целом. Поэтому не, не беспокойтесь вы сильно. Не беспокойтесь, вы А сильно. бывает такое, что у собаки такой характер, вот она В люб, этом, любит сидеть под диваном и не выходить вообще на улицу. Сколько угодно. Сколько и она угодно. не больная никакая, просто у нее такой характер. Сколько угодно. Характер сказать про человека, а просто модель поведения животного так. вот. Ну что здесь из медикаментозного вам порекомендовать? Вы же хотите, чтобы я вылечил ее и, и так и так. Ну седативная здесь конечно не пойдет она и так на ваш вид и взгляд это понаблюдайте какое-то время понаблюдайте какое-то время вот пройдет определенное время задайте мне вопрос в ленте я постараюсь еще раз посмотреть подумать и конкретно на него ответить вот. быть... У кота 7 лет очень плохо пахнет и хорошего что может Рта, быть? Что что может может быть? быть? <смех> Хороший вопрос, причин очень много, очень много. Начнем с ротовой полости. Это может быть, э, могут быть больные зубы, не кариес даже, а еще глубже. Вот. Это могут быть больные зубы. Этому могут кусочки пищи застревать между зубами и гнить. Это может быть зубной камень. Вот, тем более возраст 7 лет, зубной камень уже может быть, загрун, зубной камень. Чистить надо смотреть, обязательно ухаживать. А чистить может только врач зубной камень? Если э, владелец смелый, если вдвоем кота можно запихать в пиджак, в рукав, в Серьезно? рука ногами его связать, одна голова наружу. И он там свежется, и никак он вас не поцарапает, одна голова наружу. Смело держать голову, приоткрывать рот, и зажимом, Пинцетом не получится, а вот зажим, иглодержатель, инструмент такой вот, э, ну, плоскогубцами вы не полезете. Mm -hmm. Попробовать снять на камень. Но лучше, если это делается в клинике. Сначала механическая очистка, а потом ультразвуком. Вот. Э, дальше, дальше. Вот это может быть в ротовой полости. И плюс ко всему, обратите, пожалуйста, внимание, 7 лет к Хорошо, что вы не возраст. Это может быть нарушение. Работы толстого отдела кишечника Это может быть калит В ротовой полости все нормально, все хорошо Казалось бы, как, что связано Калит, нарушение толстого отдела кишечника И запах за рта. Вот как раз это и есть Проверьте кишечник И это может еще зависеть от кормления Если мяса много, белка много Вот это тоже легко бродящее А надо перевести на овощи Кисломолочные, если вы кормите своей пищей Натуралкой, а не коммерческими кормами. Вот попробуйте так. Посмотрите. Как правильно подобрать корм? Вот вопрос. Любой корм, который бы вы не взяли, либо вы кормите своей пищей, что вы сами кушаете, рис, пусть курица будет, говядина, печень, овощи, картошка, капуста, морковка, огурец, все что угодно, лук, перец болгарский, вот это, овощи, Кисломолочная, кефир, простокваша, бифидок, творожок, все что угодно, пожалуйста. И все это необходимо балансировать по витаминно-минеральному питанию, То есть, витамины, минералы, они в зоомагазине есть, их миллион, называть я их не буду, там и радостин, там и косточка, там и всякая всякое всячина, от, от, от 500 рублей до э, 1000 и, и 2000 рублей. Вот. Это вы кормите вот своим. Вот. И только строго по часам и по времени. Дали утром в 8 часов ему определенную порцию. Съел, все. Кошка, собака ли, кто бы ни был. Съел, все, хватит. До следующего раза. Два раза кормите, значит два. Три, значит три. Вот так. И ни в коем случае, чтобы он в промежутках между кормлением что-то еще хватал. Не получится ничего хорошего из этого. Вот. Это вы кормите своим. Если вы кормите коммерческими кормами, я бы не, не, не рекомендовал Феликс, и я бы ей рекомендовал эти китикет и вискос. Там очень много клетчатки растительного. И э, я не скажу, что корм плохой. Я не буду ни агитацию делать, ни, ни рекламу делать, ничего. Ну, э, ну, это корм низкого качества, скажем так, и он для для не а остальные Пурино, Проплан, Раэль, Канин, Хилсы, все вот эти вот среднего и высшего качества, они замечательные, они подобраны, они сбалансированы, опять же хитрость, опять же хитрость. На упаковке написано, допустим, 60 граммов в сутки. Все, вы стакан мерный есть, вам должны дать в зоомагазине 30 граммов утром. Отмерили стаканчиком, высыпали, съел, все, до 9 вечера ни в коем случае ничего давать нельзя, и тем более не давать еще со стола, смешивать кормление тоже нельзя категорически. Вечером пришли еще 30 грамм, этого ему хватит, потому что корм подобран. Будет орать, просить еще ни в коем случае, это хватит для жизнедеятельности животного, вот и все. У персидского кота шишка Желеобразные. Что делать? что делать? Вот опять, вот такие вопросы, они хитрые, uh -huh. они коварные, и это, сколько я их перевидел за 40 лет работы? Миллионы, и на лбу, и на боку, и на ухе, и на хвосте, и на, и на конечностях, и на... где только... Вот мне бы ее обследовать. я не скажу, что вот обследуйте все. Если она флюктуирует, это может быть абсцесс, вот, это может быть, ну, шишка, какая она, мягкая, флюктуирует... То есть жидкость там это вот. Если вы обратитесь в клинику, умный и грамотный врач, он сначала сделает пункцию, и то после того, как созреет, если это абсцесс большой, иголочкой ведет, вытащит характер этой содержимое и пунктат. И посмотрит, как и как. Вот. Если все это созрело, откачает так, значит откачает так нет, сделает надрез, шину дренаж вставит, и лечение вот, оперативным путем. Но это надо видеть. Вот. И страшного в этом ничего нет, не бойтесь. Щенок два месяца. Ест сухой, размоченный корм. фармина, Какашки. Что есть твои какашки? Ага. Хороший вопрос. Много задают его. Вот. Вообще ну, животные едят, да, свой, да это, это какашки, кал, кал едят? и народное что-то такое потребляют. Я хоть и сказал, что корм этот сбалансирован, который коммерчески сбалансирован, но по всей вероятности ему не хватает, либо не хватает корма, чуточку-чуточку, но это не, не факт. Но по всей вероятности, скорее всего, у него извращение аппетита или нехватка витаминных и минералов. Нехватка витаминно-минерального. Попробуйте дать витаминно-минеральные э, добавки и посмотрите картину. Лабрадор два года. Уже год чешется, сменили корм. Мажем хлоргексидином по рекомендации врачей. Не могут выявить причину зуда. Живот, подмышки и уши в основном. Два года. По всей вероятности, это аллергическая реакция. Это дерматит. Дерматит аллергический. Вот опять сложно ответить на этот вопрос, но я отвечу так, чтобы не навредить. Это я вам говорю совершенно точно. Есть такая штука. Есть причина заболевания, есть следствие. Я всегда, как врач, отслеживаю причинно-следственную связь. Я устраняю причину, следствие, понятное дело, уходит само собой. Вам нужно убрать причину, надо найти ее. Что такое, почему? Вот. Попробуйте лечить тем, что назначил ваш врач, но добавив к этому, что я писал. Куртикол. Есть такой препарат наш, ветеринарный гонопедический. Куртикол. По одному миллилитру один-два раза в день под кожу. Там флакон 10 миллилитров, и вот эти все 10 миллилитров вы ему покорите. Куртикол. Неплохой, очень неплохой препарат при всех вот этих многих кожных заболеваниях. И плюс ко всему, если врач рекомендовал антигистаминные, то есть димидрол, супрастин, вот... Попробуйте вот эти препараты. Да. Добрый день. У нас такса подкидыш пять лет, постоянно проблема с ушами, внутренняя поверхность уже без волос и постоянно шершавая. Кормим только каши из говядины, рис, гречка. Гречка! Есть. Вот она уже причина. Гречка может быть аллергеном для животных. Для всех животных гречка может быть аллергеном. Поэтому гречку нежелательно. Рис – прекрасный корм для этого. Вот. Со временем, не скажу, что вот сегодня накормили, завтра будет аллергия. Нет. Но со временем, накапливаясь, накапливаясь, гречка может быть аллергеном. Гречку не надо. Вот. Строгая диета. Строгая диета. От сухого корма, перхоть. После пары месяцев приема брали гипоаллергенные характеристики Да, совершенно правильно. Начинает чесаться. Были на приеме у дерматолога на красноказачий Лечили в том году отит. Уши постоянно чистим. Вроде все нормально. Внутри, сама внутренняя поверхность постоянно беспокоит. Кому еще обратиться и куда. Вы не написали про... Димедрол, супрастин, диазолин. Вот эти вот препараты можно попробовать подавать. Это не то, что попробовать подавать, а надо подавать их. Вот. Ну и опять же, куртикол. Поколоть куртиколом. Попробуйте, потом зададите вопрос в ленте. Шпиц постоянно кашляет или чихает. Обратный рефлекс, как будто в горле волосы или паразиты. Как будто что-то мешает. Да да, да, да, да. Да, вот как будто, вы хорошо написали, очень правильно, как будто. Это у них так, вот многие говорят, ой, доктор, подавился там у него что-то, что-то. Нет, это у него кашель такой, у них такой кашель ну, к животу. Вот. Если вы не были у врача, его необходимо прослушать обязательно, Брон, исключить бронхит и исключить пневмонейку. Ну при была бы температура выше, прохит тоже немножечко, но все равно, тем не менее, если бы не были у врача, э, так э, может есть температура температура Вот, вот не я и говорю, вот я и говорю, вот я и говорю, вот. Мог, могут быть и паразиты, могут быть и паразиты легочные, запросто сколько угодно, вот, вот таким вот образом э, с, с антигистаминными пока не торопитесь, э, проверьте у врача, УЗИ здесь тоже не сделать, э, вот. Сделать а что такое паразиты? их очень много и они в легких да. в броах в легких вот и с паразитами тоже пока не торопитесь. Пока не поставлен диагноз, никаких мер принимать не надо. Можно сделать рентгеновский снимок, сейчас делают, а рентген покажет. Если хороший рентген, а они сейчас все хорошие, рентген покажет. УЗИ здесь не, не очень, а вот сделайте рентгеновский снимок и пусть врач послушает поставить диагноз. А там уже по мере постановки диагноза можно Значит, а может быть это сердечный кашель? Сердечный кашель чаще всего, я знаю, чихания тогда бы не было. Mm. А кашель еще есть сердечного происхождения. Это чаще всего подвержены э, мелкие породы собак. Чихва. Вот, может быть кашель сердечного происхождения. Обязательно проверьте сердце еще. Это я бы в конце сказал все равно про это. Mm -hmm. Здравствуйте, у меня нубийские... Нубийские. Да да, да, да, да. Годовалые Козочки. Не приходит в охоту, что можно предпринять. А с какой возраст, козочка? Может быть, ей три месяца, она не придет в охоту. В четыре месяца она не придет в охоту. Надо время. Вот. Если только ей год и больше, год и больше, но ну, немножечко подождать, подождать и посмотреть, э, в, в дальнейшем можно будет потом, если только, ну вот если вы уточните еще раз этот вопрос, сколько возраст и так не приходит в охоту. И мы тогда с вами разберемся дальше. Добрый день. Моему коту 19 лет чувствует себя замечательно. Можно ли в таком солидном возрасте менять корм одной фирмы на другой корм? Какой смысл? Если он ест этот корм, если все нормально, если от добра добра не ищут, вот. если вы хотите если вы хотите поменять корм, пожалуйста, поменяйте. Но поменяйте хитро. Если вы даете 50 граммов одного вида корма, вот. А на завтра вы хотите поменять корм, то вы дайте 25 граммов этого корма, который вы даете, и 25 граммов нового корма, смешайте, как он съест. На послезавтра вы дайте 10 граммов своего корма и, значит, побольше этого корма, который и постепенно переходите на смену. Вот так вот вы... Есть. Сменить. нет, Это именно не, чихание, не, как а, будто в себе, значит ренит, отвечаю, отвечаю, отвечаю, значит ренит, да, значит ренит, значит надо провериться э, у врача, еще раз в клинике посмотреть, и, значит, сейчас очень много э, капли интраназальные есть, их очень много, я называть не буду, даже не буду, потому что их очень много. Анандин э, э, и, и интраназальный, это противовирусная и антимикробная, и очень даже противовоспалительная анандин. Вот одни из них, можно их посмотреть, но их очень много, интраназальных капель. Вот. Твой любимый вопрос. Можно ли совмещать сухой корм и приготовленный натуральный? Категорически нельзя. Больше ничего не скажу, категорически нельзя. До поры до времени это будет есть, а потом могут быть проблемы с печенью, потом могут быть проблемы с поджелудочной железой, потом начнутся проблемы, он может есть этот, может не есть этот, потом этот, нет, это нельзя. А вот меня тоже всегда интересовал этот момент, то есть коммерческие корма, они вот их называют ферментированными кормами, да? То есть они уже что? Почему вот это все-таки нельзя совмещать? Мы портим кишечник животному, да? Мы портим пищеварительную систему всю в целом. То есть, глубже смотреть, то есть выделение желудочного сока, выделение ферментов в желудок и, и это, вот придачи риса, придачи даче э, мяса говядины, пусть курица пусть овощи, фрукты. Вот. Запускается один тип пищеварения. Да, да, да, да. И плюс ко всему, э, если балансируется по витаминно-минеральному, все это усваивается и привыкает э, организм, организм. Собаки, кошки, коровы, кого угодно, кого угодно, свинья там, козочка, кого угодно. И и, всё, и всё. Это другого немножко направления корм. Он ферментирован, он высушен, он сделан так концентрированно, концентрированно. там немножко больше э, нагрузки, и шелчь выделяется больше, немножко и так, и так и расщепить его. Не скажу, что Другой труднее, метод сложнее. тоже пищеварения, и когда да. сталкиваются и для... эти два метода, да, да получается, для... получается могут получаться проблемы, ну, как... проблемы, да. Вот, конфликт интересов. Кон конфликт <смех> пищеварительной системы. системы. Нельзя, нельзя смешивать сухой корм. Не надо, не надо. И кормить э, не надо. Вот все время я не устану повторять. Кормите, пожалуйста, так, чтобы вот дали определенную порцию. Съело животное. Все, вода стоит. Волю в чашке в ее, а корма нет больше. Вымыли чашечку. Убрали или поставили лапу пустую, все. До следующего кормления нельзя, чтобы собачка кусочничала. Не надо ее вот со потом стола со стола. Не надо потом, кто-то гости чтобы давали. Не надо этого До следующего кормления. Что происходит? Я уже отвечал на этот вопрос. Что происходит? Вот она поела, корм ушел, рот, глотка, пищевод, желудок. Все, в желудке. Желудочный сок переваривается. Все, девятнадцатиперстная кишка. Там выбрасывается то, другое, пятое, десятое. Все, дальше. Кишечник переваривается, усваивается, все хорошо. Через какое-то время, определенное время, энергия тратится, корм расходуется, наступает голод. Чуть-чуть-чуть сначала. Сигнал идет в головной мозг – хочу кушать. Вот. Что не дольше это промежуток, тем сильнее – хочу кушать. Еще сигнал – сильнее хочу кушать. Вот. А организм готовится приему следующей порции корма. То есть выделяется желудочный сок, выделяются ферменты. Вот, вот, вот. Но не до такой степени голодом морить, чтобы по, по, по, по 5 дней, допустим, когда язва, чтобы в желудке образовался от, от кислоты. Нет, конечно, нет. Вот. Но 12 часов от этого ничего не будет. Наоборот, выработается желудочный сок, выработаются ферменты, выбросится. А тут ему в 8 часов, в 9 часов вечера принимать следующую порцию корма уже к готовому, к подготовленному организму. Она быстрее и лучше, и Качественнее переваривается и усваивается, и получится хорошо. А если вы дали в 9 часов утра, потом через 3, 4, 5, 6 часов дали еще там, допустим, в 2 часа дня, что-то немножко он там поел, так у него так получится ни 2, не полтора. Неправильно это. Кошка-британка мелкая родила 13 ноября. Сколько раз в сутки должны? Сколько граммов сутки должны прибавлять котята. Ой, сложно мне ответить на этот вопрос, я ни разу не задавался этой целью. Единственное, что я вас могу успокоить, ну на что уж вам такие точные данные? Единственное, что я могу вас успокоить, это вот что. Кошка лежит, лежит, подпускает котят, подпускает, сосут они ее, сосут. Пять раз в день, семь раз в день сосуд. Лишь бы только она отдавала им, лишь бы она только облизывала их, лишь бы только они сосали и все. А конкретно сколько грамм Это сутки можно в интернете им... легко найти, забить прямо эту информацию Может и толкости, когда, сколько они должны понимать. Или, или, или, или это вопрос к кошатникам, которые занимаются на выставке, там, кошками. Вот есть кинологи, собачники, собаки, которые с собаками, там модель поведения и дрессуры и все такое. У них там вот многие путают врачебные вопросы. И вопросы, которые относятся не ко мне, к врачу, не ко мне, как ко мне, а к врачу ветеринарному или к кинологу. Это разные специалисты, хотя более-менее э, похожи, скажем так. Добрый день, у меня шпиц пять месяцев, с двух месяцев глазки слезятся постоянно, дорожки серые, глазки. Сейчас в леньке и очень сильно меняются зубки, ну правильно, молочные, может быть реакция на это. Едим натуралку, мясо. Не волнуйтесь, у вас все возрастное, у вас, у вас все идет по плану. Единственное, что только глазки вас беспокоят. Покапайте профилактические глазные капли. Все, пока. А зубы меняются, вот это вот это естественный процесс этого времени. Вот, это нормально. Взяли щенка джек рассел ага, шесть месяцев, иногда рвет. Думаем на шерсть. Может, это патология, посоветуйте, может, что проверить. Переверили натуральную еду две недели, рвота была еду. Не часто, один-два раза в неделю. Может быть, вы перекармливаете. Есть такое понятие, что владелец перекармливает животное. Дайте поменьше. Никакого вреда от этого не будет, будет только э, польза. Вот. Что касается э, каких-то патологий или изменений, или э, воспаления желудка, или там панкреатита, или э, гепатита, что в таком месяце нет, это не маленький он еще для этих, по всей вероятности вы э, перекармливаете. Дайте чуть-чуть поменьше, ничего страшного в этом не будет или э, равными порциями э, три раза в день четыре раза в день кормите поменьше вот попробуйте это больше я здесь ничего не, не могу сказать вам а так чтобы принимать срочные меры сорокал до да, противоработной до да, противовоспалительной нет, нет нет никакого смысла пока нет в этом собака породы чихуа четыре года сухой корм для собак не ест все перепробовали. Есть две кошки. Так вот, он ест их корм, ну, ну ест со стола, со стола пищу. Сухой корм? Для... Ну хорошо, сухой корм для собак есть. ну дайте другой, марки другой фирмы, понемножечку возьмите на развес. Роял Канин не хочет, Пурина не хочет, значит Хиллс не хочет, ну подберите, недорогой ценовой политики, а так, умеренно. Хо... Вообще-то вопрос интересный, в том смысле, да. если отказывается животное есть корм, можно ходить хоть каждый день, да их много же достаточно. Кормов и да, и потихонечку много. пробовать. Да? По Методом подбора. Это одна mm -hmm. сторона дела. Тем более, вы говорите, что ест э, со стола. Ест кошкину. Видишь, кошкин корм ест. <laughs> Значит, там что-то есть. Запах. Запах. У них же обоняние yeah. развито. это развито. Хорошо переведите на натуральное кормление. Но только если вам невыгодно это натуральное кормление. Это хлопотно, конечно. Конечно, сухой корм насыпал, да насыпал. Дал, да дал. Вот. Подберите. Здесь методом подбора. Вот. Или, или, или, или, Я уже выше говорил. Значит, натуральный корм, свой, сбалансируя по витаминам и минеральным. Вот Здравствуйте. Подскажите насчет мясного микса говядины. Говядина, говядина пупкиши. Да. Пупки ши, ши, куриные. Головы куриные. Немного печень. Это лучше, чем сушка. Ну, вы знаете... Неплохо, но только надо балансировать не только это, не только это. Давать еще сюда и растительный э, корм, и давать кисломолочный сюда, и балансировать все по витаминно-минеральному. Это неплохой корм, да, это, этим можно кормить, и вреда здесь нет. Но разнообразие и м, дополняя рацион. А одними курильными шеями или головами не, не есть хорошо. Овощи, нужно, да? овощи нужны, клетчатка, и плюс кисломолочная для того, чтобы э, кисломокольчик молочные бактерии, и чтобы э, перестальность кишечника было лучше. Здравствуйте. У собаки на кончиках ушей белый налет. Что это может быть? Увидеть бы. Лейхотрихоз. Есть такое понятие. Лейхотрихоз. Белый волос. Он частично. Это, это волос, волос. А налет э, попробуйте промыть перекисью или хорошим раствором кислого калия. Не вижу, я не вижу, мне вот это сложно ответить на этот вопрос. А то, что я сказал, этим вы не навредите. Пробуйте, и, пожалуйста, прошу вас... Очень приятно работать, когда есть обратная связь. Вот вы получили вопрос, полечили немножечко, напишите либо в личку, либо в общую ленту. Я вас там найду обязательно и посмотрим. А я за это время еще что-нибудь подумаю, присоветую и как-то разработаю. И вот как-то вот так вот будет. Добрый день, у меня той терьер очень много ест, проглистован, ест смешанный корм. Если не даю корм, то украдет. А смешанный это как? Да, что это? Смешанный корм со своей пищей или смешанный корм э, консервы? Ну... А вот, кстати, скажи, что можно и консервы, Можно. Этой же фирмы, Hills, строил к сухой корм, ест, есть. Ну, аппетит нарушается, вялый стал, плохой стал. Господи, боже мой, ну дайте, я подожди, я попробую. Дайте вы ему консерву откройте, пускай он это поест. Можно смешать сухой и консерву немножечко для разнообразия, пускай он это поест. И ничего страшного, у меня той много есть. Вот... Иные пишут, совсем не ест. Иные пишут, что не бегает, сидит, лежит. Иные пишут, что бегает, кусает кругом. Одни флегматики, другие холерики, эти минулхолики. Я вас вам вот что подскажу вот здесь. вот Волю в кулак, вы свою волю в кулак и дайте ему норму. Вот сколько на, на упаковке написано? Вот так вот, два по раза в Возраст его по весу. Возраст. По весу. возраст. Т -т Той не написан возраст. Не написан плохо. Ладно. Дайте ему норму. И ни капли больше, и ни капли больше. Та энергия, которая заложена в корме, ее хватает. Вы все время все думаете, что вот не доедает, ой, надо накормить, ой, перекормить, ой, обкормить, как бы только он поел. Ничего похожего. Дайте норму. И все, и все встанет на свои места. И желудочный сок будет вырабатываться, и ферменты будут вырабатываться, и ему хватит. Вы почувствуете, когда не хватит, а вы все время пережаете. Дайте норму, и все будет хорошо. В 18 лет возрастной, конечно, у него нарушение работы кишечника. Но а если дают и сухой корм, и натуральный, вот, то... Ну, может быть. А в России есть проблемы? Вот, Кастрировали, есть сухой и влажный корм. Даю печень. Вот смешиваете вы корма, это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Вот. Попробуйте проколоть коту дырокол. Это наш ветеринарный гомеопатический препарат, который 100% и хорошо и категорически лечит кишечник. И вообще весь желудочно-кишечный драк. Снимает воспаление, помогает значит, всасыванию пищи вот, восстанавливает там все процессы в кишечнике, в желудке, весь пищеварительный тракт, вот, веракол, веракол. И э, смените кормление, либо вы кормите сухим, гастроинтестинал, любой корм, буринопропланер, алканин, я не буду называть марки, фирмы, вот, и гастроинтестинал, это он подобран, это лечебный корм, он подобран так, чтобы не было вреда желудочно-кишечному тракту. Вот, чтобы он и усваивался, и заодно как бы лечил э, кишечник, этот корм. Вот так я скажу. Попробуйте, вот это. если что, напишите в ленту. Пекинес, 7 лет. Сильная аллергия на спине. Чешется. И днем и ночью кожа шелушится. Давали экзикан. Ага, хорошо, уже хорошо. Помогает неделю. Сейчас назначили. Хотел бред. Не знаю, давать ли... Кормим сухим кормом и консервированным гурмоном. Ну, кормление у вас у нас, по кормлению вопросов нет. Может быть, сменить кормление, если только я имею в виду вопросов нет, что только кормом кормите. Может быть, сменить кормление, друг, другой марки взять, гастроинтестинал нет, а гиподерматозис, есть такие корма, гиподерматозис. Они, они положительно влияют на кожу, на кожу, вот. Ну и если врач назначал антигистаминные, попробуйте проколоть антигистаминные. Это вообще кожные и аллергические, кожные аллергические аллергические, кожные, они очень трудно поддаются лечению, тут методом подбора и м -м, время надо. Время. Часто советуют защиту от клещей бровекта внутрь, действительно ли это безопасный препарат. Как утверждают врачи, ну, безопасный препарат. Я не скажу, что он там плохой или что-то какие-то последствия от него. Вот. неплохой препарат. По инструкции, если его использовать, то эффект должен на должном уровне. Вот так я могу ответить на этот вопрос. Щенок грызет именно металлические предметы, ручки, ножки, все, что попадает, попадается. Но именно железо, там ниже. Да, но именно железо. Вот вопрос теперь у меня к вам: чем кормите? Чем кормите? Я не скажу, что дайте яблоки, там очень много железа, и он перестанет грызть. А вот дайте яблоки, если вы кормите натуральным кормом. Дайте яблоки, дайте помидор тоже там железа много. Вот сбалансируйте рацион по витаминно-минеральному и все. Попробуйте это. У нас Пекинес 7 лет с периодичностью сводит мышцы судорогой, как помочь собачке в этот момент, и что обследовать, выявить причину. Спасибо за ответ. Это тризм, так называемый, тризм судорожного сокращение мышц. По всей вероятности, о кормлении не написано? Нет, не написано. По всей вероятности, нарушена проводимость. проводимость. Здесь, по всей вероятности, нехватка кальция. Сбалансируйте рацион по кальцию, фоспасим прокалите. есть такой препарат фоспасим, Прокалите его курсом, там дней 5-7-10, вот, и посмотрите результат. А как можно понять, там вот, например, нехватка кальция? Нужно сделать анализ крови. А анализ кровь, и... кровь, анализ крови. Обычный, Би обычный для и общий можно сделать, но ну, вот сделайте анализ крови и посмотрите вот и то, что я сказал дальше, попробуйте сбалансируйте по кальции. Борглюканат кальция, кальций э, хлористый вену. Но не надо кальций хлористый, не надо. Это серьезный препарат. А вот э, глюканат кальция, борглюканат кальция, наш ветеринарный препарат, кальция борглюканат. Можете под кожу. Он тоже такой тяжелый очень. Вот. Можно его выпаивать. Только, Можно выпаивать. Он только после того, как сдаст анализ. И да, поймет того, причину. Да. А, да. а если ничего страшного, если не получится сдать анализ или что, попоете глюкорат кальция, значит, проколите фосфосим, вы пополните организм кальция фосфором, кальция фосфора у вас ровится. и в ренту, в ренту мне потом обязательно. Алабай, 8 лет Поставили диагноз «водянка». Какое лечение? Если вам сказали, что это асцит, если вам сказали, что это асцит, ну, я прошу меня извинить, на моем, на моем опыте, на, в моей практике это встречалось раз в три месяца, раз в пять месяцев. Либо собака, либо животные с асцитом. Асциты бывают сердечного происхождения и бывают почечного происхождения. Никто, ни один ветеринарный врач, знакомый мне, ни кандидаты наук, ни доктора, ни профессора, ни весь мир, никто никогда не вылечил асцит. И не вылечит. Пытались мы откачивать эту жидкость из брюшной полости. Вот. Она еще быстрее потом набирается. Ну, сколько проживет, столько проживет. Лечения, как такового, нет. Диуретики там начинают прописывать то, другое, третье. Ребята, ну, не будет эффекта. Асцит – это приговор. Как ни ну, прискорбно. Можно только поддерживать. Поддерживающую терапию, да, вот так вот. Меньше жидкости, там, то, то, а как она будет, так? Сбой системы идет своей, Поэтому вот асцит. Как приучить шпиться к туалету в одно место? Ну, знаете... Однозначно этот вопрос ответить как-то вот не очень-не очень. Есть, если уж совсем дремучий, не приучается ничего, в зоомагазинах есть такие ну, спреи, которые обрызгивают это место, и лоток это обрызгивает, и он вроде как, вроде как действует-не действует, но я конкретно этим делом не занимался, но как ветеринарный врач я знаю, что это вот есть спреи, э менять эти наполнители смотреть, если, если в наполнитель ходит. Ну вот как-то так. А больше это больше вопрос к хинологам, те, которые занимаются поведенческой деятельностью собаки. Коту 8 лет. Стало шесть на животе, анализы хорошие. Может быть, дерматит не такой явный, который вот этапический, Итак, сбалансируйте, пожалуйста, по витаминам, по минералам, посмотрите вопрос кормления, дайте корм гипотерматозис, если вы кормите коммерческими кормами. Здравствуйте, агрессия, когда стригут, что делать? Да, это у многих животных так, не дается и все. Перед тем, как идти на стрижку, попробуйте, попробуйте дать стоп-стресс, секс-барьер или финибут четвертую часть таблеточки, финибут, и тогда на стрижку, через там сколько-то время. А ко мне чаще всего обращаются перед тем, как стричь животное, можно ввести 0,1, десятую препарат к силоведу, он расслабит полностью, постриет, потом он приходит в себя и все. Вот. Если уж совсем дремучая собачка не дается Можно сделать э, наркоз Так скажем, наш ветеринарный Расслабляющий Биорелоксический вот. эффект Седативный эффект, анализирующий эффект Сколько раз кормить маякуна? Возраст один год Два раза в день я бы кормил Я бы кормил два раза в день, не перекармливая И между кормлением ничего не давая Я бы так делал Добрый день, с какого возраста лучше стерилизовать кошечку? Хороший вопрос, Хороший вопрос. В 7-8 месяцев у животного наступает половое созревание. Так? Правильно. Если вы кастрируете ее в 9 месяцев, врач возьмется, сделает. Ну, это может быть погоня за деньгами или там, то не хочу ей ничего говорить, не надо. Я всегда стараюсь кастрировать в 10-12 месяцев. То есть в год оптимально. Она и подрастет, и резистентность повысится, и здоровенькая, и год самое лучшее время. Ну, после 10 месяцев, пожалуйста, год Полтора, десять месяцев, двенадцать месяцев, полтора года будет прекрасно. Для ее же блага, для ее же здоровья. Нормально. Сколько раз кормить щенка немецкой овчарки? Девять месяцев. И можно ли одно кормление давать? Натуральную еду? кашу творог, мясо? Можно кашу, творог одно кормление заменить сухим кормом нет категорически нельзя сколько раз кормить щенка немецкой овчарки 9 месяцев щенка немецкой овчарки 9 месяцев можно уже кормить два раза в сутки нормально все хорошо вот в одно кормление давать натуральное в другое кормление давать натуральное в одно кормление я уж немножко вы понимаете мне Давать сухое, в другое кормление давать сухое. Либо вы кормите своим кормом, я уже это тысячи раз говорил, и буду говорить. Либо вы кормите своим кормом, либо вы кормите коммерческим кормом. Третьего не дано. Свой корм необходимо балансировать по витаминно-минеральному. Сколько буду работать врачом, столько и буду это говорить. Нашему псу пятый месяц. Смесь овчарки с лайкой. Кормим четыре раза в день. Мы делаем все правильно. Да, вы делаете все правильно.